здравствуйте дмитрий по вашей просьбе сделала для вас большой расклад ленорман на все сферы жизни на 2021 год расклад я уже выложила проанализировала его и сейчас дам вам его трактовку итак начнем с первой триады карт и она отвечает за тон и фон всего года направление этого года а также Рассказывает о вашем состоянии и о том, как вы будете себя самоощущать в этом году. В этой триаде выпали 28-я карта джентльмен, 35-я карта якорь и 27-я карта письмо. Сразу скажу, что этот год будет очень для вас важным, так как ваша карта бланка, 28-я мужчина, выпала в этой триаде. Но... Также, каким будет этот год, будет зависеть напрямую от вас, от вашего участия в нем, от ваших действий и решений. Вы сами, самолично, очень сильно будете влиять на события этого года. Все будет зависеть исключительно от вас и больше ни от кого. 35 пятая карта якорь говорит о том, что... Вы будете уверенно стоять на ногах. Год будет стабильным. Никаких существенных изменений не будет. А также плохого для вас ничего не произойдет. 27 карта письмо говорит о том, что очень много будет общения у вас в этом году. А также возможно оформление каких-либо документов. Так как 35-я карта Якорь является сигнификатором работы, то работа в этом году также будет занимать очень важное место в вашей жизни. Также выпадение карты Бланки в этой триаде говорит о том, что в этом году вы не будете такой мямлей, тряпкой, а будете настоящим мужиком, проявите свои мужские качества характера. Переходим к следующей триаде и она расскажет нам о материальной сфере. О деньгах и бизнесе, а также о тратах и прибылях. Здесь у нас выпали 22 карта развилка, 6 карта тучи и 21 карта гора. Не очень хорошая триада получилась. Все три карты отрицательные. Двадцать карта гора говорит о выборе, который вам придется сделать, причем выбор будет из нескольких вариантов, как минимум два, и выбор придется делать обязательно, то есть отвертеться здесь не получится. Шестая карта тучи говорит о неясности и неопределенности, что-то будет непонятно, также может говорить о мелких неприятностях, но которые очень легко решаются. И двадцать первая карта гора также может говорить о проблемах и трудностях, а также о задержках. Возможные задержки с выплатой зарплаты. Также гора может говорить о каких-то дальних странах, о поездках за границу. Поэтому и выбор может быть связан с этим. Может быть вам предложат работу за границей. Или вы захотите сменить место работы и уехать за границу работать. Вот такая вот триада получилась. Следующая триада рассказывает о близком круге общения. О друзьях, сестрах, братьях, родственниках и родителях. И здесь у нас выпала 20-я карта сад, 16 карта звезды и 19 карта башня Двадцатая карта Сан говорит об общественной жизни, об обществе и общественных местах, а также об общении. Еще она говорит об интернете. Поэтому общения у вас будет очень много со своими близкими, друзьями, родственниками, родителями, сестрами, братьями. И эта карта подтверждает выпадение карты письмо у нас в первой триаде если вы помните. Там тоже у вас выпадало много общения в этом году. Шестнадцатая карта Звезды говорит о планах на будущее, целях, а также может говорить о хобби и творчестве, которым вы можете заниматься вместе со своими друзьями или родственниками. Девятнадцатая карта Башня может говорить о стабильности, что общение со своим близким кругом будет стабильным. Также башня может говорить о одиночестве. То есть, несмотря на общение и наличие всех этих друзей родственников, братьев, сестер, родителей, вы все равно иногда можете чувствовать себя одиноко. И также башня может говорить о госучреждении, либо Вместе вашей работы и тогда ваши коллеги могут стать очень близкими вашими друзьями и близким окружением. Следующая триада рассказывает о семье и семейных отношениях. И здесь выпали 17 карта Аисты, 11 карта Метла и 13 карта Ребенок. Семнадцатая карта Аисты сама по себе говорит о наличии семьи, но также может говорить об изменениях, которые в ней происходят. Одиннадцатая карта Мертла говорит о выяснении отношений ссорах и конфликтах. Тринадцатая карта Ребенок говорит о ребенке, либо детях. И в этом году вы будете много времени уделять Детям. Также карта ребенок может говорить о том, что отношения в семье могут обновиться, начаться заново, либо же это будут новые семейные отношения, новая семья. Следующая триада рассказывает о хобби, увлечениях и творчестве. Здесь выпали пятнадцатая карта медведь, девятая карта букет и пятая карта дерево. Если у вас уже есть какое-то хобби или увлечение, то в этом году оно станет еще сильнее и мощнее. Вы будете им увлекаться еще больше. Возможно, вы займетесь каким-то новым хобби, и у вас появится учитель, который научит вас этому занятию по карте «Медведь». Также хобби будет приносить радость и удовольствие по карте букет и возможно вам будут дарить какие-то подарки связанные с вашим хобби или увлечением. Дело ваше будет расти и развиваться по карте дерева и дальше вы будете стабильно им заниматься. Так как пятая карта дерева связана со здоровьем, то возможно займетесь каким-то видом спорта. Следующая триада рассказывает о работе, карьере и профессии. И здесь выпали 14 карта лиса, 34-я карта рыбы и вторая карта клевер. 14 карта лиса говорит об обмане, хитрости, каком-то мошенничестве. И по этой карте могут не выплачивать зарплату. То есть наобещают много а не дадут ничего, то есть какой-то обман на работе. Также 14-я карта леса может говорить о самозанятости, то есть вы не будете работать на конкретную организацию, а будете работать на себя, может быть откроете свой бизнес. 34-я карта рыбы здесь очень уместно. она говорит о деньгах, то есть деньги на работе вы будете зарабатывать и довольно неплохие то есть работа будет приносить вам хороший доход дальше идет вторая карта клевер которая говорит об удаче и шансах связанных с работой и карьерой то есть будет какой-то шанс возможно найти более лучшую работу либо взлететь по карьерной лестнице и удача ждет вас в этой сфере и здесь главное этот шанс не упустить следующая триада говорит про любовь и романтические отношения и здесь выпала восьмая карта гроб 33 карта ключ и 28 карта женщина Восьмая карта гроб говорит о том что что-то подойдет к концу. Возможно, трансформация отношений. Тридцать третья карта ключ говорит о решении проблем в отношениях, а также о каком-то ключевом моменте и нахождении выхода из сложившейся ситуации. И все это касается женщины. Двадцать восьмой карты бланки. Это самая главная женщина в вашей жизни, которая у вас есть сейчас. Следующая триада рассказывает о рисках и опасностях, которые могут ожидать вас в следующем году. Здесь выпали седьмая карта змея, 32 карта Луна и 24 карта сердца. Седьмая карта змея всегда говорит о врагах и их коварстве. То есть у вас будет какой-то враг, которого следует опасаться. 32-я карта Луна говорит о эмоциональности, так же как и 24-я карта сердца. Поэтому опасность может быть в излишней эмоциональности, либо же в том, что вы все принимаете близко к сердцу. Также 24-я карта сердца может говорить о самом сердце, да, о его болезнях, поэтому будьте внимательнее своему сердцу так как сердце еще говорит и о любви и чувствах а седьмая карта змея о женщине то стоит опасаться отношений с какой-то женщиной и все потому что нам может оказаться вот такой вот коварной стервой и на самом деле по карте луна быть не такой хороший как хочет казаться Следующая триада рассказывает о мировоззрении, о поездках и путешествиях, а также об обучении и образовании. И здесь выпали двенадцатая карта птицы, тридцать первая карта солнца и двадцать третья карта крысы. Двенадцатая карта птицы говорит об общении, разговорах, коммуникабельности. 31 карта Солнца здесь может говорить о поездке в теплые края, да, к Солнцу, к морю. И 23 карта Крыса это Разруха. То есть обучаться ничего новому, скорее всего, вы не будете. Все останется как есть. Следующая триада расскажет о том, что будет на руку в следующем году, что будет помогать. И в чем будет удача и успех? Здесь выпали десятая карта Коса, первая карта Всадник и третья карта Корабль. Десятая карта Коса говорит о том, что все будет происходить очень быстро и неожиданно для вас. Успех и удача придут быстро и неожиданно. Если вам нужна какая-то помощь, она также придет. Быстро и неожиданно. Например, от человека, которого вы не ожидали получить эту помощь. И первая карта всадник и третья карта корабль говорят о поездках. Поэтому поездки все ваши в этом году будут успешными. Также первая карта всадник и третья карта корабль говорят о каком-то виде транспорта. По всаднику это мелкий транспорт, то есть легковая машина, скутер, велосипед и так далее. Корабль это большой транспорт. Скорее всего, вас ждет успех, связанный с транспортом. Возможно, покупка транспорта в этом году, которая будет довольно успешной и удачной. Немного вернусь к поездкам. Садин говорит о близких поездках, то есть в пределах города, а корабль о дальних поездках и путешествиях. И вы будете успешны в этих поездках, что на близкие расстояния, что на далекие. Следующая триада рассказывает о прочих связях с другими людьми и случайных знакомствах. И здесь выпали 18 карта собака, 25 карта кольцо и 4 карта дом. 18 карта собака говорит о дружбе и друзьях. А так как у нас триада о случайных знакомствах, то человек, с которым вы познакомитесь, в дальнейшем станет вашим другом, причем надежным и преданным. Двадцать пятая карта кольцо, это карта брака и партнерства. Вот этот друг, преданный и верный, станет вашим надежным партнером. Причем, это может быть женщина, и вы можете вполне на ней жениться. Так как следующий идет четвертая карта дом. А дом это семья. Здесь два варианта, то есть это может просто быть человек, который... Будет вашим другом и партнером, либо же это может быть даже женщина, которая станет впоследствии вашей женой и будет с вами жить под одной крышей. Очень хорошая триада получилась, все карты прекрасные. И последняя триада рассказывает нам о всем тайном, неожиданном, внезапном, может говорить о негативе, кармических вопросах и врагах. И здесь у нас выпала 36 карта крест, 30 карта лилии и 26-я карта книга. 36 карта крест может говорить о кармических вопросах. Поэтому я думаю триада об этом. 30 карта лилии говорит о достижении целей и гармонии. Поэтому я думаю, что вы достаточно настрадались, натерпелись по 36-й карте крест, искупили, так сказать, все свои кармические долги, и, наконец, в вашу жизнь придет гармония, и вы достигнете желаемого. Также будет раскрыта какая-то тайна, так как это триада о тайнах, а у нас здесь выпала 26-я карта книга, которая как раз и говорит о всем тайном и получении некой информации. Мы оттрактовали с вами весь расклад. Он получился, как по мне, довольно положительным. Ничего плохого в следующем году вас не ожидает. Если будут вопросы, пишите, я на них обязательно отвечу. И желаю исполнения ваших желаний в следующем году.